Удар пошел в голову. Вот оно, все в крови. Снежана Карпека. Ранение получила под Волновахой. Она ехала в том самом автобусе, в котором погибли люди. Это живой свидетель произошедшего. Стоит перерождение бетонное блокпоста. Наш автобус... Начинает поворачивать не на 90 градусов, на градусов 60. Удар, хлопок, щелчок идет, повыбивалось все, меня откидывает на людей, которые сидели дальше по сиденьям. Повреждения, которые имеются на этом микроавтобусе были причинены вследствие подрыва противопехотной мины. В настоящее время проводится расследование возбужденного волнованого дела по статье 229, часть 3, террористический акт. Ничто не доказывало, что это была э, выпущена РСЗ, э, ракета из э, с, с Градовская. Борт прошит весь насквозь. Такое впечатление, что... Ну, если так грубо говорить, как будто бы кто-то с пулемета его расстрелял, хотя это были не пулеметные очереди. Это была противопехотная склочная мина именно, именно МОН-50, возможно, направленного действия, или УЗМ-72, потому что у оба этих изделия начинены поражающим элементом, такими цилиндрическими, металлическими как э, цилиндрами либо шариками где-то диаметром около 6 миллиметров, что возможно и могли оставить такие следы характерные слова очевидцев подтверждают эту версию ну именно обс обстрелов я таких я не слышала именно хлопок только по автобус повернул и этим хлопком оттолкнул автобус повыбивала окна